Вот результаты пришли. Ну что, сейчас посмотрим, получилось или нет. <ролевые> Приняты. Да, да, получилось. Да. <ролевые> О, как здорово. Ну вот, собственно, моя эпопея с подготовкой ШАТЫ подошла к концу. Я рад, что конец именно такой, как получился. Спасибо большое, что смотрели все это время и поддерживали. Э, эпопея с шатом, конечно, только начинается, поэтому будет еще куча всего интересного, поэтому никуда не ходите, подписывайтесь и смотрите, что будет дальше. Спасибо, до связи.